Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Яна. В этом сюжете я расскажу вам о купольных посудомоечных машинах компании «Апач». Принцип работы купольных посудомоечных машин довольно прост. Вы загружаете посуду в пластиковую корзину, затем помещаете корзину в рабочую камеру. На панели управления выбираете нужную программу и нажимаете на кнопку «Старт». После того, как вы опустите купол, заданная программа запустится автоматически. Процесс очистки посуды происходит в два этапа – мойка, а затем ополаскивание. Мойка осуществляется при температуре 60 градусов, а ополаскивание при температуре 80-85 градусов. Купольные посудомоечные машины Apache стандартной комплектации оснащены дозатором ополаскивающего средства, а дозатор моющего средства устанавливается опционально. Корпус и моющие рукава изготовлены из нержавеющей стали. В линейке купольных посудомоечных машин Apache представлены модели AC800 и AC990. Сравним эти модели по нескольким характеристикам. Производительность, она зависит от модели машины и выбранного цикла мойки. У машины AC 800 два цикла мойки 60 секунд и 120 секунд. У AC 990 четыре цикла 60, 90, 120 и 360 секунд. Размер корзин. Модель AC 800 работает с корзинами классических размеров 500 на 500 мм, а размер корзины для модели AC 990 – 500 на 600 мм. Корзины у этой модели размещаются на большой металлической решетке. Благодаря этому можно использовать корзины нестандартных размеров, например, 400 на 600 мм. размер моечной камеры и высота поднятия купола. Максимальный размер посуды, которую можно загрузить в машину, зависит от этой характеристики. Высота поднятия купола модели AC800 450 мм, высота стакана 425 мм и диаметр тарелки 440 мм. Высота поднятия купола у модели AC990 465 мм, а максимальная высота стакана и диаметр тарелки 450 мм. Панель управления. Модель AC800 оснащена электромеханической панелью, а модель AC990 – электронный. Комплектация. У обеих моделей есть в комплекте корзина для тарелок, плоская корзина для чашек и стаканов, а также вставка для столовых приборов. Советую дополнительно приобрести фильтр для смягчения воды. Он поможет продлить срок службы машины и увеличить ее эффективность. В этом сюжете я рассказала вам о купольных посудомоечных машинах компании Apache. Если остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. А с вами была Яна. Пользуйтесь техникой правильно!